Здравствуйте, уважаемые коллеги. Как-то читал статью, сейчас просто вспомнилось, да? Но ну, В Соединенных Штатах есть такой женский монашеский орден. Ну, вот эти монашки там, старушки, не старушки, ну, как в обычном монастыре, там молятся... Служат Богу, послушничают и так далее. Вот. Но, что удивительно, именно в этом монастыре, ну, скажем так, 90 лет – это обычный возраст вот, прожить. Есть там бабушки из за 100 лет и 100 лет, и так далее. Да? Более того, старушки продвинутые, они после смерти завещают свой мозг науке, изучить его, почему наше долголетие. И когда ученые изучали их мозг умерших, оно действительно оказывается там очень большое число нейронных связей. Вот говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Они сильно погибают тысячами после каждой пьянки, стресса, там, ну, с возрастом просто. Вот. А у них мозг, у человека 90 лет, он сохраняет например, структуру молодого человека. Очень много нейронных связей, они не разрушались. В чем дело? Ну, оказалось, в общем-то, простая причина. Устав этого ордена предписывает не только служение Господу, да, но запрещает как грех пассивность духа и интеллекта. То есть мало только молиться, послушничать, но... Эти старушки пишут научные статьи, участвуют в конференциях, ну, пишут диссертации, защищают их. Они постоянно работают умственно. И вот это сохраняет их мозг практически в молодом состоянии, и, соответственно, физическое состояние, долголетие этим достигается. Ну, конечно, не только этим, да? но это один из мощнейших факторов вот, предотвращения старения. Интеллектуальная деятельность, и особенно творческая интеллектуальная деятельность. Попробуйте, у вас должно получиться. Так, уважаемые коллеги, вернемся еще раз к советам первокурснику. Мы говорили о том, как работать на лекции, как готовиться к экзамену. Вот есть такая еще форма учебных занятий, как семинар, семинарские занятия. Но они обычно, конечно, по гуманитарным дисциплинам, а точным наукам, лабораторные, практически. Это семинар. Ну, то есть обсуждается какая-то тема. Ну, вот докладчик назначается, если кто-то вызывается, так, делает доклад. Содокладчики там вопросы задаются, обсуждаются, мнения какие-то высказываются. Ну, так хотелось бы, да? Реально семинар проходит как? Кто действительно преподаватель распределяет какие-то темы докладов, скачка с интернета, нудное зачитывание, далее тишина, то в лучшем случае, опять, заготовленные вопросы, потом вопросы неприлично задавать, да? Ты задашь какой-нибудь вопрос острый, а он не сможет ответить, в случае, товарища подставил. И семинар превращается либо в такое зачитывание докладов, совыступлений, монолог преподавателя, ну и какой-то вывод. Заметьте, что царской империи... В университетах Царской империи семинарские занятия просто запрещались. Лабораторные, практически, пожалуйста, запрещались. Почему? Они развивали свободу мысли, свободу духа. А это было нехорошо в условиях Царской империи. Свобода мысли, оно запрещалось. Так вот, заметьте, семинар как раз свобода мысли. То есть, если вы обсуждаете... Сказать свою точку зрения там не бывает правильной, неправильной. Но ну, потом можно объединить мнение, сделать вы, какой-то вывод. Мы вот, кстати, на семинарских занятиях по научному коммунизму мы там задавали острые вопросы друг другу и ругали где-то советскую власть. Там, очень, ну, очень остро обсуждалось все это. Ну, в конце просто преподаватель делал вывод. Ну, вот это так бывает, там, мы, мы не всю же знаем информацию, которая владеет членом Политбюро и так далее. Но все равно учение Маркса все сильно, потому что оно верно. Но вот запомните, что семинар, ну просто вот сейчас в чисто прикладном смысле, вот там молчать за умного не сойдешь. Всегда нужно обязательно высказать, сказать, точку зрения, тоже вопрос задать, а вот я думаю так, там не бывает неправильных мнений. Вот я так думаю, так все, обязательно что то ляпнуть, выступить. Представитель вас отмечает, ставит плюсики, активно работал на семинаре, надеюсь, пригодится на экзамене. А когда просидели по нем, там промолчали, лишь у не вылезти, вот здесь не та поговорка, что молчи за умного сойдешь. Здесь не сойдешь за умного. Семинары приучают к свободе дискуссии, свободомыслию, умению просто разговаривать с людьми и вот, вести дискуссию. Все остальное только прилагается к этому. Уважаемые коллеги, вот еще раз о репутации. Знаете, как говорят, такая глубокомысленно говорят, от себя не убежишь. Не только от себя не убежишь, в современном мире не убежишь и от компьютера. Вспомнилось просто случай, когда я был замдеканом в факультете дежурно-экономическом. Ну, ко мне была и бумага, из, такая же, была, из милиции была, и вот такое содержание. Значит, у нас был студент такой, Вася его звали из набережных Челнов. Ну, раздолбай, честно говоря. Так вот, значит, что пишут из милиции, что студент такой-то в течение двух лет, три раза задерживался милицией. Первый раз там, ну, там статьи какие в кодекс, которых я ничего не понимаю, его штрафовали там. Ну, я вызываю Васю, говорю, Вась, ты рецидивист, ну расскажи хоть, что творил ты. Говорит, ну в первый раз там ерунда была, ну ушел там, вот я, ну, в туалет захотелось, я за гаражи там зашел, тут милиция ехала, меня поймали, оштрафовали там и так далее, да? Второй раз тоже какая-то ерунда подобная, в третий раз что-то посерьезнее там в общаге. Кто-то там поливался, то, то ли оба милиционер, живущие в общаге, были пьяные, вздорили. Но Васю задержали, на штраф денег не было, его на трое суток административного ареста еще посадили. Вот. Но я посмотрел, говорю, да, еще просят рассмотреть вопрос о его пребывании в университете. Говорю, Вась, вот отдай должное ментам. Два года терпели. Фиксировали твои выходки, но терпели. Вот сейчас просят тебя отчислять. Я, конечно, тебя не отчислю. Я сейчас сделаю страшные глаза, объявлю тебе самый строгий, строжайший выговор и выгоню, как к чертове матери, ты пойдешь учиться. Ты закончишь наш инженерный экономический факультет, вернешься в набережные Челны, захочешь как экономист устроиться, скажем, в банк работать, солидную фирму, придешь на собеседование, первое, что они сделают, их служба безопасности запросят на тебя информацию милиции. Они с удовольствием ответят, знаем такого, писает за гаражами, задерживалась милицией, Вася, ты не попадешь на работу в эту фирму или этот банк. Не 50 50-е годы. Попал в компьютер ну, практически навечно. Поэтому здесь вот, да, потом на потоке студентов, уже не называй конечно, по имени, по фамилии, этот случай изложил, сказал, ребята, 21 век. Попал в компьютер навсегда. Будешь как Миклуха Маклай с репутацией великого путешественника. Уважаемые коллеги, давайте вернемся к теме Кумильфо, правил хорошего тона. Ну, вот мир действительно изменился, потому да? ну, что интернет – это ведь событие, ну, сравнимое с книгопечатанием когда-то. Да? И вот мобильная связь, у всех она всегда с собой, вот эти разговоры. Ну, телефонный этикет должен сохраняться. Да? Ну, скажем, когда вот у меня дома, там в кабинете телефон, мне звонят, тогдашний же не вопрос «ты где?». Мы ну, естественно, раз у телефона у себя в кабинете да? или у себя в квартире. А сейчас первый вопрос «ты где?». Ну так, можешь говорить? Нет, извини, я в транспорте, я перезвоню. Да? Или я на совещание там, ну неудобно. То есть этот вопрос надо задать, а не сразу, а давай вот это, да. Ну я не хочу в транспорте обсуждать эту проблему. Доеду, японцы никогда не говорят в общественном транспорте по мобильному телефону. Там только иностранцы могут нарушать такой этикет. Вот потом, скажем, бывал, связь прерывается. Прерывается связь мобильная, да. И вот две руки, хватают кнопки, набирают диск, там нажимают кнопки. А что нужно сделать? Если вам позвонили, да, спокойно ждите. Тот, кто позвонил первым, тот должен еще раз набрать номер, перезвонить. Если взять, Не надо спешить, торопиться, значит. Да. Потом, ну, вот вы ну, поговорили, представились по делу, там просто знакомый. Вот кто должен закончить разговор. Типа, ну, хватит, доболтать, да. Ну, скажем так, вам начальник позвонил, вы же начальнику не скажете. Сидор матрас я все понял, хороший базарик, да. Придется терпеливо ждать, пока начальник не скажет. Ну, все понятно, да, пожалуйста, выполняйте. Дама. Нельзя даме сказать, да, хорош базарить, Наташа, надо дождаться, когда дама. Ну, может, как-то намекнуть вежливо. Ой, я вот тут туалет увидел как раз, надо зайти, или вот мой автобус подходит. Вот. Ну, если как бы, люди равного ранга, там, не дамы, а ну, мужчин, Ну, кто, например, позвонил, тот, собственно, должен ну, иметь совесть и прекратить разговор, а не болтать бесконечно. То есть даже в мире мобильной связи хоть этикет должен соблюдаться. И самое главное, ну, не надо базарить в общественном транспорте. За рулем тем более. Вот есть водители, причем автобусов, красных автобусов. Один недавно семечки с одной рукой, другой еле рулил. Второй, значит, беседовал с товарищем, глядя больше в телефон, чем на дорогу. Пришлось ему сделать замечание. Такие убить могут людей. За рулем вообще нельзя. Ферборт, запрещено. Ну, наш народ более уникален, в, том случае, в отличие от немцев. Охота. вот прямо, ну, Каждый второй случай. Да? Водитель сел в машину включил сжигание, передачу, и тут же достает телефон и не сообщить, что он отъезжает. Ну, сначала сообщи, потом отъезжай. Да? Ну, заранее, да. Ну, опасно. Считается, ну, может, немного, конечно, но порядка 7% аварий происходит по вине, потому что водители болтали по телефону. Если более серьезные причины, отвлечения на внешние объекты и так далее, но тоже не так уж мало, 7%. В общем, соблюдайте телефонный этикет. Уважаемые коллеги, ну вот в этом году довольно серьезные события в мировой политике произойдет, выборы президента Соединенных Штатов Америки. Ну как бы там ни было, Хиллари там станет или Трамп, не столь важно, в отношении к нам мало чего изменится. Ну там смотрите, как будет ситуация. В ноябре проходят выборы, в первый, в первый вторник, после первого понедельника, ноября Високосного года. До января избранный президент к нему так обращает Господин избранный президент. Он знакомится с ядерным чемоданчиком, с секретными документами, там входит в курс дела. В январе произойдет инаугурация. Ну, после выборов Победа это некий банкет будет, да, после инаугурации тоже будет банкет. Но где-то к весне 2017 года, ну, допустим, Хиллари Вспомнишь, что на президенты надо продолжать политику, опять же, вторгаться в страны, хаос международный организовывать, все, все повторится. Сейчас небольшой затишье просто, а потом ну, не Сирия так начнется какая Ливия, не Ливия, так Узбекистан, то есть они не успокоятся. Вот, Но давайте не забывать о таком, чем человек, который, в общем-то, уходит. Хромай утка, Барах Хусенович Абаба. Два срока, восемь лет просидел. И вот за эти восемь лет, ну, как сказать, не лучший президент Соединенных Штатов, конечно, да. А какой был лучший для нас, для России? Все они враги, ничего другого. Вот. Ну, тут, кстати, такая не, очень нехорошая ну, тенденция у нас появилась. Он чернокожий президент, первый, может, последний в истории, да. Ну, вот в комментариях в интернете, даже в статьях, по телевидению стало звучать вот такой, ну, оскорбительный тон. Не по отношению к нему, а. Бабама, бебезян черный и так далее. А как уже ко всем неграм вообще? А ведь мы, русские, всегда были за негров. Помните митинги в защиту Анджелы Дэвис, американской негритянки, какой-то революционного деятеля, да, свободу Анджелы Дэвис? Мы всегда за негров заступались, мы помогали им в Африке, они учились в наших университетах. То есть не надо одного не очень хорошего человека, Барака Обаму, его цвет кожи, сравнить на всех остальных темнокожих людей. Они, в общем-то, наши люди, на всякий случай, ничего плохого нам не сделали. Вот это тоже один из плохих итогов правления Барака Обамы. Но и самим надо тоже соображать. Всякие люди бывают, и не надо так обобщать таких нехороших российских вещей. Продолжаем разговор о казанских улицах. В авиастроительном районе есть такая улица Гудаванцева. Николай Гудаванцев, если точнее сказать. Кто это был человек, почему в авиастроительном районе? Наша ну, что был авиатор, аэронавт, правильнее сказать. Вот было в свое время такое событие, еще в 30-х годах, Умберто Нобеле, итальянский генерал, на дирижабле Италия пытался перелететь через Северный полюс. Но не получилось, случилась катастрофа, они упали, ну, не, не все погибли. Там даже фильм такой был снят «Красная палатка» вот про это событие. Часть экипажа да, потом спасли, но искали их все, все вот, приполярные страны, Советский Союз, Норвегия, Соединенные Штаты, на самолетах, на дирижаблях. Э, кстати, вот, Руал Амундсен, знаменитый норвежский полярный исследователь, он погиб во время такой экспедиции спасательной, разбился на самолете. Вот, и наш дирижабль, ССРВ-9 назывался он, на Новой Земле тоже разбился со всем экипажем, все погибли. Вот Николай Гудаванцев он был командиром этого дирижабля. Вот в память о нем похоронен на Новодевичьем кладбище его экипажа, а в Казани его именем назвали улицу, а именно в авиастроительном районе. Даже был человек воздуха, аэронавт. Кстати, ему тогда не было еще 30 лет. Он уже был командиром серьезного аппарата. До свидания.